Я поняла, что когда я выхожу из бизнеса, через какое-то время бизнес все равно деградирует в то состояние, в которое, ну, с которого, собственно, все и начиналось. И я задалась вопросом, ну почему так? Обидно, потому что столько вкладываешь сил, усилий в это, а это не всегда срабатывает. Или одни технологии срабатывают в этом бизнесе, но не срабатывают в другом. И тут я поняла, что да, вообще-то психология рулит. Прича между лучшим и обычным руководителем определяет именно эмоциональный интеллект. И эмоциональный интеллект, он гораздо важнее, чем IQ, чем какие-то технические знания, вот именно в принятии решений. То есть этим, вот именно этим эмоциональным интеллектом как раз и отличаются лучшие руководители. Факт, что на каждый процент улучшения а, вот этого организационного климата, это тестируется, это определяется достаточно легко, а, приходит 2% роста прибыли. А, это очень важный момент. То есть чем лучше обстановка, чем она спокойнее, предсказуемее, понятней, а, тем а, больше вы получаете дохода. Я буду вкладываться в эти отношения. Это колоссальная работа души. И чем ребенок отличается от взрослого? Это вот как раз вот этим, понимаете, ребенок до определенного возраста это существо получающее, берущее. А взрослый человек, вот понимаете, вот в этот возраст, подростковый, пубертат, происходит что? Ребенок должен перевернуться, то есть вот как во время родов, да, сначала идет вниз, Головой, да, а потом, собственно говоря, на ноги встает. Вот этот переход в подростковом периоде, он как раз очень важен, когда ребенок начинает понимать, что он не только берет, он еще и отдает. Он в этом мире не просто так. И мне все просто, потому что э, есть э, понятие здоровые отношения и есть понятие зависимые отношения. То, что ты сейчас описываешь, это про зависимые отношения, да, то есть формировать. Я буду такой жертвой, я вот от себя отщипну кусочек, ну тебе, дорогой, сделаю э, счастливую, счастливую там какую-то минуту. Ну, первый вопрос у меня в этом случае, то есть это откровенное нарушение личных границ, потому что первый вопрос, а просили об этом личное отношения всегда начинаются просто идеально. Вам просто кажется, что вау, это именно тот человек. Это вот он дает тебе ровно все то, о чем ты мечтала. То есть он буквально считывает все ваши а, какие-то ожидания. И это причем и в отношениях, а, и в личных отношениях, и в рабочих отношениях, там, которые вас просто... вот ну, дает вам всю ту картинку, о которой вы мечтали. Такой принц на белом коне, да, прискакал, елыпал, и он вас вознес на пьедестал. И звонки. Некоторые прям любят это. Ой, все, я такая нужная, потому что частыми звонками такая иллюзия возникает, что вы слишком нужны, сильно нужны. А мы же все хотим быть нужными, полезными. Стратегиям абьюзера, да, то есть, ну или другими словами, как понять, что вы уже в игре. Потому что, как ни странно, многие из тех, что, кто находится в токсичных отношениях, не только не понимают этого, более того, они убеждают себя, что они не в них. Да? Вон у моего друга там жена вот такая, а ты что-то это прям распустила себя. Ну или вот что-то в таком роде, да, вот эти сравнения, которые не в вашу пользу. И если эти, вот если это происходит постоянно, то на самом деле это отношение, вероятно, скорее всего, токсичное. Себя хотя бы в одной из них поздравляю, вы попались. Я как раз хотела сказать, а весь список должен быть или один показатель уже является признаком того, что все это уже? Знаете, а, а, здесь можно о чем сказать. Если у вас весь список, значит, вы уже глубоко и долго. Слишком плохо. Слишком. Да. Если у вас там следующий э, момент, это ваш партнер или руководитель умеет добиться в дискуссиях своих целей любым путем, причем вы даже иногда не понимаете, как у него это получилось. То есть он продавливает, хитрит, все что угодно, причем э, каждый раз он еще и бахвальствует этим потом, типа здорово, как я тебя», да? И ему это кажется смешным, а вам это вовсе не смешно. И вот этот момент, когда вы стоите и не понимаете, нифига себе, что произошло опять. Если вдруг его решение вот это импульсивное привело к какой-то выгоде, героем будет он. А если, не дай бог, это решение привело к каким-то убыткам, то отвечать за это будут сотрудники. И это они нерадивые, ничего не умеют делать. Он все правильно сказал, а вы все неправильно сделали. Делать, если вы попались. Вот. Теперь, собственно, шаги по самосохранению. Собственно, что делать? Да? Первое, что очень важно, это диагностировать токсичные отношения. Ну, то есть, смотрите, в здоровых отношениях мы тоже делаем друг другу больно иногда, злимся тоже, да, ругаемся. Это же не значит, что все отношения токсичные. Так чем отличаются токсичные от здоровых отношений? Вы знаете, есть, так я называю это, эмоциональные плюшки. В здоровых отношениях каждый день за день ну вот в отношениях партнеры получают друг от дружки 6-8 эмоциональных плюшек а что это такое? это подошел, приобнял, спросил как у тебя дела, погладил поцеловал, тактильные ощущения вот это все называется эмоциональные плюшки тело их считывает и одаривает нас окситоцином очень важно это как раз диагностировать слушать, честно себе сказать да, я попала. Вот попала. Выражение «ничему нельзя научить, можно только научиться». Да? Mm -hmm. а я хочу его продолжить тем, что, например, невозможно человека обидеть, можно только обидеться. Mm -hmm. Понять, что вы можете это прекратить. А иногда это самый сложный момент бывает. А вы точно можете прекратить токсичные отношения, неважно какой глубины они и вам точно будет лучше, даже если сначала вам будет казаться, что это не очень. Это, наверное, самый сложный момент, вот задать этот вопрос себе, что я делаю такого, что попадаю в эту ситуацию, что я попала в эту ситуацию. А здесь важно, манипуляторы очень быстро понимают, когда их жертва пытается соскочить с крючка. Поэтому тактика вашего взаимодействия, она должна быть разной на разных этапах ваших отношений поподробнее вот здесь вот как ага. эту тактику выстраивать что ну, вот какие-то конкретные примеры только кто-то нарушает наши границы я злюсь поэтому как я могу не любить это чувство это самый верный наш друг злость я обожаю свою злость потому что она, она мне помогает оставаться собой это кайфовое очень энергетичное, очень наполняющее чувство другой вопрос что мы не знаем что с этим делать Поэтому развивайте эмоциональный интеллект. Это потрясающая, интересная и увлекательная работа. И вы понимаете, как какие-то события привели вас вот к каким-то ситуациям, к реакциям, к восприятию мира. И тогда становится интересно, а как это у другого? И вот этот искренний интерес – это прямое следствие склонности к эмпатии. И это прям супер такое качество. Третье – вы умеете отказывать. Но ну, это вот про умение говорить «нет», «стоп», «не хочу», «не буду». Это говорит о том, что вы чувствуете себя и понимаете себя, а это значит, что вы с уважением будете относиться и к границам других людей. Седьмой момент. Вы никому не позволяете портить вам радость. Потому что как только вы счастливы или печальны, и это зависит от мнения других, вы в зависимости. Понимаете, вы больше не контролируете собственную жизнь. Эмоционально развитый человек, он э, радуется без оглядки на других, и он, никому, и он защищает эту радость свою. Он выглядит э, как что-то, не факт, что это вот что-то именно и есть. Поэтому всегда перепроверяйте свои подозрения, всегда уточняйте. И здоровые отношения, Ну, я говорил про то, что это колоссальный труд души э, поддерживать и развивать здоровые отношения, потому что это всегда про честность, и соблазн велик. Свалить с этой честности и сделать вид, что, а, ну нет, не хочу напрягаться, потому что это большой энергетический выплеск, это большая эмоциональная нагрузка. И к этому, да, с этим надо учиться работать. У треугольника есть эволюция, она трехстадийная, и можно пройти уровни и выйти на уровень процветания. Есть примеры, например, в фильмах «Сумерки», «50 оттенков серого», «Секс в большом городе», Скарлет и так далее. И вот вопрос заключается в том, как выходить на эти уровни, на новые уровни. Для начала признать, что вы в треугольнике. Для начала понять, кто я в треугольнике. Когда мы попадаем в треугольник, это тиран, жертва, спасатель – нижний уровень, вот этот первый, очень важно себя увидеть. Ну, Когда вы честно сможете сказать, слушай, ну вообще-то все у меня окей, и у тебя все окей. А с этой ситуацией мы сейчас вдвоем совершенно точно разберемся. Чего я и вам и, и желаю. Научиться быть честными с собой, и совершенно точно я уверена, что вы с любыми жизненными ситуациями точно справитесь, даже если это токсичные отношения.